Джек проснулся рано утром, но что-то было странным. Джек проснулся раньше него. Джек посмотрел на постель, улыбающегося, но там его не было. Джек вышел из своей комнаты и направился на кухню. Там сидел Каге и Шэдоу. Они о чем-то беседовали. Тут пришла Джилл и ответила Шэдоу от Каге со словами «пошли». Джек не понял, куда пошли, но ему это было неинтересно. «Привет!» – крикнул Каге. «Ку! Ты что, на Шэдоу запал?» Джефу то не понравится? Нет, я на нее не запал. Мне сэр, понравится этот Джефу или нет? Знаешь, запал? Джек улыбнулся. Нет, ты глухой? начал кричать Каги. Я не глухой. Я не верю, проворчал тот, который пьет вино. Я хотя бы не ору, а значит, я слышу себя, улыбнулся безглазый. Отстань, я не люблю Шеду, и тем более я не боюсь Джефа. Кстати, от Джеффи! Джек задумался, где эта тварь? Тварь? Не понял, Каги. Я его не видел. Спросил Худи. Он вчера с ним ходил. Джек кивнул и пошел в комнату прокси. Когда он проходил мимо своей комнаты, то его схватили за шею и затащили внутрь. Джефф? Да. Друг, где мой нож? Откуда вы я знаю? Ты знаешь? Нет. Я тебе не верю. Куда ты его положил? Да не брал этого нож. Зачем он мне? Его, наверное, Джин спрятала. «Нет, она и Илью вчера бегали от меня, они не бы не успели его спрятать». «Ну, значит, она спрятала его еще рано утром, и я не спал ночь. «Почему?» «Нож искал, идиот!» «Признавайся, куда ты выдел? «Да не брал его черту в нож, Джефф!» Взбит без глазу. «Не надо так со мной шутить. «Джефф, подумай, зачем мне твой нож?» Вздохнул Джек. Джефф задумался. «Ладно, Джеки, я предусмотрел и это. Посмотрим, что ты скажешь, когда не найдешь свой...» Их прервал голос. «Джефф, тебя Шедо зовет. Это был Лью». «Хорошо, иду». Джефф посмотрел на безглазого своим бешеным взглядом и вышел из комнаты. «Не найду? Что?» – не понял Джек. Он тут же встрепенулся и начал рыться в своих вещах. Джек проверил под кровать под подушкой под ковром в шкафу, но не нашел, не нашел свой скальпель. «Джефф!» Заорал Джек на весь дом. Он выбежал из комнаты и побежал на кухню, ищет Джефа там, но нет. Тогда Джек побежал на улицу и увидел Джефа, который стоял с Шэдоу. Джек кинулся на него. «Где мой скальпель?» «Откуда я знаю?» «Ты знаешь!» «Нет», — Джефф начал недавно диалог. «Я тебе не верю! Куда ты его положил?» Шэдоу в недоумении смотрел на них. «Я не брал твой скальпель. Зачем он мне?» — издевался Джефф. «Его, наверное, Джейн спрятала». «Но, Джефф, твой нож...» Начал шедо, но Джек ее перебил. «Ты урод!» «Нет, я красавец!» Джефф прикоснулся до своего лица. «Если ты не вернешь мой скальпель, тебе не жить!» «Если ты не вернешь мой нож, тебе не жить!» хмыкнул Джефф, без глаза занес руку над его головой, но не посмел ударить. <сих> <сих> Вздохнул Джек. Он понял, что это бесполезно. Но вдруг Джефф прыгнул на него и ударил по лицу. «Ты, ты чего не понял, Джек?» Убийца же приготовился снять маску Джека, Безглазый перевернул его на спину и начал бить по бокам. «Как я мог быть твоим другом? Как? Вот скажи мне, ты готов меня убить за нож?» «А ты за свой скальпель?» – крикнул Джефф. Шедоу смотрел на них с раскрытым ртом. Джефф перевернул Джека на спину, потом отпрыгнул Безглазого. «Джефф, твой нож!» – начала Шэдоу, но Джефф поднял кулак над головой Джека и… «Стой!» – крикнул без Безглазый. Джефф остановился. «Что, вспомнил, где нож?» «Да, вспомнил», — пробормотал Джек. Тут он начал смеяться все сильнее и сильнее. «Что-то?» — не понял Джефф. «Убийца! Ты идиот, идиот!» — начал давиться смехом Джек. «Да че ты ржешь?» — Шедоу тоже начала смеяться. «Твой нож, он у тебя в кармане!» — со смехом выдавил Джек. Джефф начал шапаться в карманах, сначала в толстовке, потом в джинсах. И вправду, нож был в заднем кармане штанов. «Какого?» Удивился Джефф. «Я пыталась вам сказать», — крикнул Шэдоу. «Черт, друг, ты идиот!» Перевел все, о а себе, перерывать забыл? «Прости, друг», — повесил голову Джефф. Джек обнял его и боднул в плечо. «Друзья, так, теперь серьезно, где мой скальпель?» — грозно спросил Джек. «Да, вот на, держи». Он достал из кармана скальпель Джека. «Мой любименький», — сказал Джек и вырвал у Джефф свой скальпель. «Ладно, Мир, я тебя прощаю». «Угу». «Это ты должен просить прощения!» «Чувак, как баба!» — крикнул Шэдоу. «Как ты?» — насмехнулся Джек. Он подружески обнял Джефа, и они пошли в дом. «Больше не ссориться по мелочам!» — сказал Джек. «Угу».